Бывают многие люди, гриферы, читеры, но он самый ёбнутый. Бывают грабители сундуков, даже шелкеров, ну и даже не совсем обычные люди. Люди, которые любят плавать, в кавычках, проводить очень важные конференции, Ха. ну и дрочить в том или ином месте не совсем дружелюбные люди. Ну и любители животных, наверное. Но они не задумываются о том, что их ждет дальше. Да, ненормальные. Ты кому это? Тебе. Ну ладно. Как я и говорил, придурок. Люди спят. Проводят движение вулкана. не задумываются о том, зачем они живут. Любить ли жить? Или нет? Называемых называем бандой ебанутых майнкрафтеров. Есть клаустрофобы. Есть люди, не любящие. Людей без определенного места жительства. Даже избивают их. Но чаще всего карма. Есть любители паркурить. Но есть те, кто не умеет. Есть каменщики. Нескромные люди. Круто! Это тоже тип ненормальных людей. Круто! Ну, и даже заключенных! Есть же охрана. Но все в мире невозможно. Я про Майнкрафт. А пока что это не конец. Но он расскажет нам потом. Пока инопланетяне. Я Бобек. Конец первой серии.